приветствую вас уважаемые подписчики с вами надежда бердова и в этом видео я покажу и расскажу почему гаснет экран монитора и если несколько минут вы не произвели какое-либо действие и покажу как и где сделать настройку спящего режима чтобы монитор не гас каждые пять минут для windows 8 делаем следующее Правой кнопкой мыши кликаем на меню «Пуск», выбираем «Управление электропитанием», отмечаем схему электропитания ноутбука «Сбалансированная» и нажимаем на кнопку «Настройка схемы электропитания». В этом окне настраиваются параметры перехода ноутбука в спящий режим при работе от батареи, при работе от сети. Если при работе от батареи выставлено значение 5 минут, а вы отошли от компьютера на 10 минут, то ноутбук отключит дисплей автоматически через 5 минут. То же самое касается работы ноутбука от сети. Вы можете выставить любое значение, которое вам наиболее комфортно для работы, и нажмите кнопку «Сохранить изменения». Можно совсем выключить спящий режим. На этом все. Встретимся в следующем видео.